ТОП-10 самых разрушительных ураганов в истории Тропические циклоны или ураганы приносят с собой не только ветры чрезвычайной силы, но и ливни, большие волны, штормовые приливы и смерчи. Интересно, что в Северной и Южной Америке тропические циклоны называются ураганами, а в Азии их именуют тайфунами. Ниже представлен список 10 самых разрушительных ураганов за всю историю наблюдений. Ураган Катрина. Десятое место. Катрина один из самых разрушительных атлантических ураганов в истории Соединенных Штатов. Он возник 23 августа 2005 года на Багамских островах, достиг своего пика 28 августа и рассеялся 31. По шкале ураганов Катрина была оценена как ураган пятой категории опасности. Скорость ветра достигала 280 км в час. В результате циклона и последующих наводнений погибло по в меньшей мере 1245 человек. Общий материальный ущерб был оценен в 108 миллиардов долларов. Наиболее сильно пострадал Новый Орлеан в штате Луизиана. Под водой оказалось около 80 процентов площади города. Девятое место ураган Эндрю. Эндрю – атлантический ураган пятой категории, со скоростью ветра 270 км в час. Образовался 14 августа 1992 года в Атлантическом океане над западным побережьем Африки. Эндрю прошел через северо-западные Багамские острова, южную Флориду и юго-западную Луизиану, забрав в жизни 65 человек и уничтожив большее количество домов, во многих случаях оставив от них только бетонный фундамент. Общий ущерб причиненных ураганам во всех всех пострадавших регионах превысил 26 миллиардов долларов восьмое место великий ураган 1780 года великий ураган или санкалипсо 2 Самый смертоносный тропический циклон Североатлантического бассейна, который нес жизни более 22 тысяч человек на Малых Антильских и Бермудских островах между 10 16 октября 1780 года. Специфика и точная его сила неизвестны, поскольку официальную базу данных по ураганам начали вести с 1851 года. Существует предположение, что сила ветра могла превышать 320 км в час. Седьмое место. Ураган Айк. Айк – тропический циклон четвертой категории опасность. Скорость ветра более 215 км в час. По пятибальной шкале Софира Симпсона прошел по Большим Атлантическим островам и Южному побережью США между 1-14 сентября 2008 года. Зародился он в последние дни августа у побережья Африки. И на момент достижения Северной Америки у города Галвестон, штат Техас, Диаметр шторма составлял более 1450 километров, что делает его самым большим по размеру тропическим циклоном в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. По предварительным оценкам, материальный ущерб от урагана Айк составил примерно 37,5 миллиардов долларов. Он унес жизни 195 человек в Соединенных Штатах, на Кубе, в Доминиканской Республике и Гаити. Шестое место. Ураган Иники. Мощный ураган четвертой категории, образовавшийся 5 сентября 1992 года и прошедший по территории Гавайских островов. Скорость ветра достигала 233 км в час. Общий ущерб от урагана Иники составил около 1 миллиарда 800 миллионов долларов США. Наиболее пострадал остров Кауаи, где 5152 дома были сильно повреждены и еще 1421 полностью разрушены. В результате урагана более 7000 человек остались без крова. 6 человек погибло. 5 место. Галвестонский ураган. Голвестонский ураган – самый смертоносный ураган в истории США, который вышел на сушу у города Галвестон, Техас. 8 сентября 1900 года. В результате погибло от 6 до 12 тысяч человек. При средней скорости ветра 233 километра в час ему была присвоена четвертая категория опасности по шкале ураганов. Нанесенный ущерб оценивается в 20 миллионов долларов. Тогда было разрушено более 3600 домов циклон четвертой категории, прошедший в начале августа 1975 года по территории Тайваня и Китая, в центральной китайской провинции Хэнань из-за сильного наводнения, вызванного дождями, была разрушена дамба Бантяо, а также прорваны 62 плотины. В результате наводнения умерло 26 тысяч человек, а позже из-за голода еще около 145 тысяч. Кроме того, погибло свыше 300 тысяч голов скота и было разрушено на примерно 5 миллионов 960 тысяч зданий по оценкам урагана нанес ущерб на 1 и 2 миллиарда долларов первое место циклон пхола Циклон Пхола. Разрушительный тропический циклон третьей категории, ударивший по территории Восточного Пакистана и индийского штата Западная Бенгалия 12 ноября 1970 года. Это редкостный по количеству жертв тропический циклон и одно из худших стихийных бедствий новейшей истории. По оценкам жизни лишились 300-500 тысяч человек, в основном в результате штормового прилива высотой 9 метров, который на своем пути сметал целые деревья и сельскохозяйственные угодья региона. Общий ущерб от циклона составил 86 миллионов долларов на 1970.